подарил нам прекрасный день сегодня воскресный где мы можем собираться прославлять Его имя э, приходить с нуждами говорить Ему наши желания нашего сердца и знаете я хочу прочитать э, но вначале я хочу просто поблагодарить Бога, что дал мне возможность с братьями приехать посетить Ваш и можете присесть <связать> спасибо <связать> с братьями посетить вас просто послужить просто словом которое Господь положил на сердце и радость на сердце есть, что я могу посещать вас братья и сестры, слава Господу нашему и Матвея 5 главе, такие там слова написано это когда Иисус, это Нагорная проповедь, когда Иисус говорил ученикам блажен человек, который имеет эти качества, эти качества, которые нищет духом.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 где-то месяц лежит на моем сердце, я хотел бы вместе с вами э, поделиться э, вот этим стишком, что блаженный чистые чистый сердцем, они Бога узрят. Знаете, блажен человек, который имеет эти качества. Я, я, я начал так задумываться этих, этих, пару дней назад, когда читал это слово, э, как быть чистым сердцем, знаете. Мы люди, мы иногда согрешаем, и как быть чистым сердцем, чтобы узрить Бога, и мне такое понимание пришло, или рассуждение в моем сердце. Вот эти качества, которые человек имеет, этих 12 стишков, которые в этой первой главе, пятой, от атмосфере, 5 глава, этих 12 первых стишков, он имеет эти качества человека, и он будет иметь это чистое сердце, потому что, потому что у него не будет осуждения в сердце, о других людях, не будет мысли э, э, э, э, греховных мыслей не будет у него, не будет в сердце лукавства, не будет э, э, не будет места зависти, знаете, когда человек будет пребывать в таком блаженным или а, а, в, этих, в этих качествах, которые я прочитал, он, он будет иметь это сердце, и он узрит Бога. Потому что Библия нам говорит, «Блаженны, а, а, что блаженные а, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Знаете, братья и сестры, когда человек будет пребывать молиться. Когда будет пребывать человек в, таких, в таком состоянии, в трепете перед Господом, он будет иметь сердце чистое, и он узрит Бога. Перед нами сейчас будет молитва. Мы будем молиться Богу нашему, чтобы Господь благословил наше собрание, благословил нас, слушающих, братья и сестры. Я еще хотел бы сказать маленький такое свидетельство. Это может было четыре месяца назад, пять месяцев назад, когда я переехал в в Нью-Браффолс, в Тексас, из Вашингтона, сам с Орегона, но с Вашингтона переехал. И я переехал э, послужить Господу, знаете, туда, где нас пастор Эдик Натёкин есть, послужить Господу. И когда собрание шло, я начал просто в своем сердце говорит с Богом, рассуждать с Богом и говорю, Господи, вот ты меня привел сюда такого, такого грешника как раньше был, вот такой я, вот такой, вот такой я такой вредный был, и ты просто меня поселил среди таких добрых людей и дал мне возможность просто находиться в твоем доме, знаешь, и... Проговорил Бог в мое сердце, что Бог он не смотрит а, на дела человека, не смотрит на какие-то а, вид человека, но Бог смотрит на сердце человека. И узрит этот человек, который он чистый сердцем, Чистым сердцем, чтобы узрить Бога Вот это маленькое, коротенькое свидетельство Я хотел поделиться с вами Вот этим словом, которое Господь положил на мое сердце Вы просите меня, братья и сестры Может, не так правильно я мысль выговорил или как Но пусть имя Божие, оно прославится в наших сердцах Просто мой месседж, что узрит человек Бога с чистым сердцем Давайте поднимемся на наши ноги и на колено Встанем и прославим нашего Господа Аминь